Всем привет! Меня зовут Елена Климова, я онлайн предприниматель я записываю видео-отзыв о работе с Надеждой Шадрухиной. С Надей мы работали в течение трех месяцев и продвигали мой канал YouTube. До работы с Надей я также взаимодействовала с менеджером по YouTube каналу, потратила достаточно крупную сумму денег и в итоге на моем канале YouTube было около 300-400 подписчиков до работы с Надей. После работы с Надей мой YouTube канал переводил за тысячу плюс подписчиков я стала получать входящие заявки с youtube каналом и уже на протяжении полутора лет я не веду свой канал youtube но тем не менее подписчики на моем канале растут их уже практически полторы тысячи за это время и это говорит о том что надя очень грамотный э, специалист э, профиль youtube потому что именно благодаря той работе в течение трех месяцев надя настроила мне настолько качественно правильно и грамотно видео видео оптимизировала их на моем канале, что они мне до сих пор приносят новых подписчиков на канал. Поэтому я вам очень рекомендую Надежду как специалиста в работе с YouTube. Если вы хотите самостоятельно работать над своими каналами и продвигать их, я очень рекомендую вам тоже Надю в качестве куратора и наставника в прохождении ее курса по продвижению каналов на YouTube.